Точно так же было и сегодня с утра, когда я молился об этой лекции. Понимаете, можно жить просто тем, что есть, а можно жить тем, что ты создаешь в результате своих глубоких внутренних отношений с тем, что происходит в твоей жизни. И даже не надо конкретно молиться о том, чтобы меня с работы не выгнали. Этого делать не надо. Почему? Потому что, смотрите, с работы эта судьба выгоняет. И ты о чем молишься? Ты против своей судьбы, да? А не надо с ней сопротивляться. Надо что сделать, смотрите? Надо отвлечься от своей судьбы и начать чистые отношения со святостью строить. А судьба будет возвращаться назад. Говорит, ты куда? Думай обо мне. Тебя с работы выгонят, об этом молись. А вы опять назад, нет, я хочу служить своему старшему, я хочу жить для него, выполнять его наставление, я хочу жить его жизнью, я хочу дышать его воздухом, я хочу жить для него. И постепенно ваше желание победит, потому что у человека его воля является решающей в этой жизни, туда волю направил, такая будет жизнь, такую туда такая будет. И потом раз, в какой-то момент вы чувствуете чистоту от наставника, чистота идет, и вам в сердце по поводу работы становится спокойнее, еще спокойнее. Еще спокойнее. И потом в какой-то момент у вас появится два выбора. Когда сердце успокоится, вам сердце скажет, если ты можешь сейчас своей силой оставить себя на работе, но ну, у тебя будет вот такая жизнь. Или ты можешь своей силой сейчас уйти с работы, и у тебя будет вот такая жизнь. Выбирай. Видите, когда человек начинает с чистотой отношения строить, у него появляется свобода выбора. Она соткана из знания. Допустим, женщина хочет от мужа уйти. Она просто, в ней горит желание в сердце. Желание означает карма. Смотрите, она берет, садится перед святым человеком, молится, молится. Цель ее какая? Убрать желание. Она не знает уходить, не уходить. Она не знает ничего об этом. Надо убрать желание. И когда она чистоту в сердце ввела в свое спокойствие, это спокойствие дает знание свыше, и она смотрит, если я уйду, она как чувствует свою судьбу, смотрит, как я ее чувствую, трудности. Если не уйду, стабильность, но тоже трудности, но в стабильности. Ухожу, трудностей нет, своей стабильности остаюсь, трудности есть, стабильность. Она думает, остаюсь. Почему? Потому что человек в знании всегда поступает правильно. А знание всегда приходит свыше. Еще другой способ вам рассказа сейчас применю. Смотрите, у человека есть две судьбы. Одна судьба – это то, что диктует нам изнутри. Надо учиться, надо рожать. Надо там, ну понимаете, ну вот собачки, они тоже рожают, и об этом не сильно париться. Вот зачем сильно париться о том, чтобы рожать, если само собой рожается? Вот те, кто парится, чтобы рожать, она беременная ходит и думает, надо рожать. Что происходит? Матка напрягается. Ну то есть мы мешаем по факту. Там же действует природа, а мы мешаем своим сознанием. Можем в это вмешиваться. Женщина, которая не думает, а находит вот пузов небольшой, хорошо. Находит себе нормально, родится, когда надо. И все родится нормально, сто процентов. Понимаете? Другая девушка, допустим, она живет, она всех любит, всем служит. Ей говорят, ты замуж хочешь? Она говорит, конечно хочу, все девушки хотят замуж. А что ты не паришься? Она говорит, а мне и так хорошо, мне и так жить нормально, у меня столько любви, друзей. Выйдет замуж? Сто процентов. Десять человек выстроится в отеле. Теперь париться сидит, хочу замуж. Выйдет замуж? Не факт, не факт. Она себе мешает. Видите, по факту получается так, что если мы очень сильно задумываемся о своей судьбе, мы только себе капканы в ней ставим. Мы не помогаем ей. Вот если человек сильно привязан экзамен сдать, что происходит с ним? Он приходит на сдавать экзамен, смотрит на преподавателя и сосет из него отметку. Когда из преподавателя сосут отметку, у него в сердце возникает сильное желание поставить хуже. Кто преподаватель? Поднимите руку. Согласны со мной или нет? Согласны, сто процентов. экзамены принимал, знает. Просто невыносимо с таким человеком вообще общаться. Второй вариант. Человек подходит, он, допустим, не сильно знающий, но он очень уважает преподавателя. Раз. уважительно относится. Он честно говорит, я как бы старался учить, но как бы у меня не сильно получилось. Честно говоря. Вот, и он хочет просто любви, отношений. И преподаватель смотрит на него. Все нормально. Каким, книжка, каким цветом книжка по химии? Синим. Правильно, молодец. Три. Кто написал полонеза Гинского? Чайковский? Нет, погоди, погоди, подумай внимательно. Полонос Агинского, Агинского. Бетховен? Ну, подумай. Полонос Агинского. Агинский, Агинский. А! Аги, агинский? Да, Агинский. Молодец. А кто написал этот «Танец этих лебедей»? Агинский? Садись, три. ТКВНчики там вытворяли. Ну ладно, значит, двигаемся дальше. Смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что есть одна судьба у нас, которой мы все живем. Но есть другая судьба, которая является миссией человека. Эта судьба спит у нас в сердце, и она спить, спать может много жизней подряд. Пока мы не пробудимся. Каждый человек развивается, как личность. Но развиваться можно в разные стороны. Вот смотрите, у меня был такой удивительный случай в жизни, когда я. Вот я жил на девятом этаже, на пятом жил молодой человек один он был на год меня младше, он был очень красивый и талантливый. Я всегда думал: Господи, какие люди бывают на Земле. Я всегда очень его ценил, любил и уважал, как он такую более развитую личность. У меня сердце к нему вот такое было чувство. Я как-то приехал в Тольятти, где я вот учился, жил в детстве. Я в своем подъезде встретил одного мужчину, такого пропитого, такого замученного всего, пропитого, такого деградированного, знаете. И он меня говорит, Олег, Привет! Я говорю, привет, но я не узнаю, кто такой. Он говорит, помнишь, мальчик на пятом этаже, мы с тобой так друзей, дружили. Я такой, я был в шоке просто. Почему? Потому что из этого мальчика превратился он просто вообще непонятно в что. Люди могут деградировать в течение жизни. Вы что думаете, в следующей жизни он -то опять таким же будет пушистым? Мягким и пушистым? Нет, он будет скользким вонючим в следующей жизни уже. Как жил? Каким ты был, таким ты и остался. Понимаете? Тот, как дерево, родится бабом. Высоцкий поэт. Ну, то есть надо понять эту вещь, что судьба человека, она может быть любой. Но есть миссия у человека. Она не зависит от его судьбы. Она всегда в сердце живет. и Она зависит от отношений со святостью. Когда человек начинает жить не для себя, хотеть жить не для себя, он понимает, что есть любовь. Что такое любовь? Это жизнь не для себя. Как любовь проявляется? Верности. Ведь верность тяжелая штука, кажется. А там внутри нее очень много счастья находится. Почему? Потому что верность рождает настоящее чувство. Если ты верен, значит, тебя будут по-настоящему к тебе относиться. Есть благодарность, да, в сердце благодарность. Это тоже энергия любви. Есть искренность, настоящая искренность, когда ты... Говоришь все, что есть у тебя на сердце. И это принимается правильно. Потом тебе на это не указывается. Все это сгорает просто. Тебе человек любит, как любил. Ничего не меняется. Это очень высокий уровень отношений. Поэтому сейчас не обязательно приходить домой и все рассказывать, что было. Не всегда это работает хорошо. Когда человек... В своем сердце настраивается на высший вкус. Высший вкус означает святость, чистота человеческая, которую он чувствует в человеке. Почему чувствует? Потому что служит. Веда это объясняет, что кому ты служишь, то вкус того ты и перенимаешь. Как служить? Это кланяться мысли человека, верить в него. Говорить, пожалуйста, я хочу подчиниться твоему знанию, я хочу жить как ты. Я хочу выполнять твои наставления. То есть это называется подчиненное положение. Когда человек занимает подчиненное положение, он сразу же перенимает вкус личности. Вот самая суть личности переходит в его сердце. Это называется вера. Это состояние сознания называется вера. Это тоже деятельность разума. Смотрите, у разума уже есть вера какая-то. И она нас ведет по жизни. Человек не знает толком, какая у него вера. Например, девушка родила, она верит в ребенка, говорит, я жить, живу для своего ребенка, я в него верю. А это неправильная вера, потому что если ты веришь в ребенка, он тоже сам в себя верит. В результате он начинает наглеть, злиться и вырастает нехорошим человеком, редиской. Почему? Потому что ты неправильно веришь, объект веры выбрала. Посмотрите, вот я веру в мужа. Блинки с него стряхиваю, как бы по лекциям живу, все выполняю перед ним, как бы его люблю. Вот так вот к нему отношусь. Что с мужем происходит? Пошла вон! Мне, до... Мне... я достоин лучшего! Вот что с ним происходит. То есть она чем его питает? Вера, понимаете, не все могут веру выдержать. Веру может выдержать только святость. Святой человек почему веру выдерживает? Потому что она ему не нужна. Он понимает, что люди верят в Бога. Он адресует веру людей туда, не себе, а туда. Вот представьте, если вы начнете верить плохому простому человеку, он сразу начнет гордиться собой, вас эксплуатировать. Потому что вера ⁇ это самая нужная вещь. Потому что в тебя верить, что хочешь с людьми, можно сделать. Понимаете? Это самая нужная вещь. Но кто такой святой? Это тот, кто выше стоит этого. Ему не нужна вера людей. Ему нужен выполнить свой долг перед старшим. Понимаете? Это называется миссия уже. Миссия у всех своя, у каждого. У вас она живет в сердце. Это личное отношение с Богом. У каждого человека есть такая жизнь. Она очень светлая, чистая и счастливая. Но мы ей не живем, потому что мы верим в эту жизнь. Мы думаем, мне некогда этой миссией заниматься в моем сердце, потому что надо детей кормить, надо стирать, заботиться о них. Почему мы так думаем? Потому что тревога постоянно движет нами. Я тревожусь за своих детей. Вот смотрите сейчас, кто из вас тревожится за своих близких, которые там дома где-то остались, они ждут, уже поздно. Олег Геннадьевич Болтун оказался, никак не может свою лекцию закончить. Ну поднимите руку, не стесняйтесь. Хорошо, вот девушка, поближе. Да, я все увидел, сейчас мы с вами общаться начинаем. Вот, у вас есть тревога в сердце. Вот смотрите, я сейчас начинаю думать о своем старшем. Смотрите мне в глаза понимаете? Я думаю о том, что я хочу служить ему, жить для него. Вспоминаю вкус его чистоты. Его голоса, как бы его поведение. У вас что-то поменялось внутри, нет? А? А я не про это. А вот скажите, вы успокойнее стали близким относиться? Вот они менее голодными стали? А? Легко стало. Они ничего, меньше голодными стали? Вот как вы думаете, вот сердце своим, скажите сердце, результат сердца, меньше голодными стали или нет? А знаете почему? Потому что люди голодают по любви. Мы эту любовь можем как проявлять? Кормить их, поить, там, заботиться. Но на самом деле, если сейчас, прямо сейчас начинает человек думать о святости, то в это время, когда он корень дерева поливают, все листочки, Веточки нашей судьбы поливаются сами, они всасывают эту энергию счастья прямо из сердца из нашего. И у нас сердце становится спокойно по поводу близких людей. Вот у кого сейчас спокойно по поводу близких людей, что у них все нормально, это значит вы очень внимательно слушаете лекцию. Очень внимательно слушаете. Видите, диагностика очень простая, потому что у меня в сердце твердое желание дать знания, и у меня спокойно все по поводу всех, кто меня окружает в моем сердце. Потому что я знаю, что я занимаюсь тем, чем надо для них сейчас. Лучше не придумаешь моего занятия. Но у вас есть сомнения по поводу того, занимаетесь вы чем-то самым важным в своей жизни сейчас или нет. Поэтому вы куда-то торопитесь. Когда человек начинает жить внутренней жизнью, когда он начинает о святости думать, его сердце наполняется чистотой, и эта чистота расходится по всем ручейкам. Ручей, ручеек его карьеры – Ручеек его, его семьи, ручеек детей, все наполняется чистотой и свежестью. Поэтому самое лучшее время в жизни – это утреннее время, когда человек занимается молитвой. Вот в этом заключается самый верх самосовершенствование, когда мы приходим к внутренней жизни в процессе самосовершенствования. Внутренняя жизнь – это не пустая жизнь. Человек не должен медитировать на пустоту, сидеть просто... Мечтать, воображать что-то. Не надо этим заниматься. Это бессмысленное занятие. Что, единственное, что мы должны делать, мы должны сначала изучать пример. То есть человека, его жизнь, святого человека изучать, читать одно и то же каждый раз. Потом ставить перед собой его изображение, кланяться и начинать с ним близкие отношения. Душевный разговор... Понимаете? То есть начинать душевный разговор с ним, внутренний диалог. Постепенно вы об этом человеке очень много узнаете, а придет время, вы почувствуете его как очень близкого. И эта святость будет прямо в сердце, зайдет и там будет жить. И так любой человек должен жить. В этом смысл жизни человеческой. Понимаете, из-за того, что люди потеряли контакт с духовным знанием, они заморочились в том, что смысл жизни – это карьера, это учеба. Не карьера, не учеба. Ни деньги, не дают внутренних отношений. Поэтому это все второстепенные вещи. И они также очень легко решаются с помощью внутренней жизни. Когда человек живет внутренней жизнью, его статус в обществе повышается, потому что у него улучшается характер. В результате он достигает всего проще, ему легче всего достигать, чем он достигает в том состоянии, в котором он находится сейчас. Вот смотрите, допустим, пример простой. У вас на работе работает, вы начальник, да? У вас на работе работает очень хороший, светлый человек. Он со всеми здоровается, всех любит, примерно работает. Не, не просит зарплату, спокойно относится к зарплате. Вы приглянитесь к нему или нет? Кто руководитель? Поднимите руку. Будете обращать на него внимание? Однозначно будете. Саша, заканчивает, да. Однозначно будете. Видите, нет никакой необходимости сильно пытаться повысить свою карьеру. Приходит время, статус сердечный человека повышается, его положение в обществе тоже повышается. Это происходит само собой. Точно так же, само собой, женщина выходит замуж, потому что статус ее, как женщины, повышается. Она становится красивее внешне, становится заботливее, качество ее характера меняется, меняется ее жизнь. Так стоит тогда о жизни заботиться, если единственное, о чем мы должны заботиться, это о своей внутренней жизни. Чем больше мы молимся, тем лучше жизнь. Все очень просто. Но мы не хотим этой простоты понимать, потому что есть определенная сила внутри, которая заставляет нас делать что-то другое. Сейчас спою о ней. И потом мы будем тренинг проводить. Манит, манит, манит карусель путешествие по замкнутому кругу. Знаете? Жить вот этими желаниями, это путешествовать по замкнутому кругу. Ничего не меняется в жизни. Просто все будет, как и было. Итак, Сейчас будет тренинг, мы с вами сейчас очень глубокие вещи будем с вами изучать, вещи, которые находятся в нашем сердце, у каждого свои. Каждый сейчас погружаться в свою жизнь будет и в общую вместе, все вместе взяты. Итак, смотрите, вспоминайте верующего человека, вашей духовной традиции, кого-то мусульманская, мусульманской традиции не надо медитировать на человека. Надо думать о священном писании или о священном святом имени. Это тоже правильно, разницы никакой нет. И там тоже будет, священная книга дает примеры для жизни. Точно так же, как святой человек, она тоже ведет за собой. Это то же самое. Можно медитировать на святое имя, можно медитировать на изображение Бога, если есть такое изображение в вашей культуре, в вашем понимании. Можно на святого человека. Мысленно кланяемся этому человеку. Мы сейчас настрой. Настрой идет перед звуком. Сначала настрой, потом звук. И звук доходит до цели, когда настрой правильно. Мы будем повторять сейчас «Я желаю всем счастья», потому что эта фраза, она ключевая в том, чтобы жить правильно. Когда человек так нас говорит, то это значит, что его сердце, оно настраивается на правильное существование. Человек должен так всегда думать. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом. Пусть солнце по утрам Заходит в дом, там все так. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастьем поделись с другим. Понимаете? То есть счастлив, когда ты сам, когда ты отношения со святостью строишь. Видите, вот она формула, что надо сейчас делать. То есть я ищу отношения с этим человеком. Я хочу, я плачу по нему. Я хочу, чтобы он дал мне свою чистоту, в мое сердце. Зачем? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, потому что я так хочу жить. Я хочу по-другому теперь жить. Не для себя, а для других. И это настоящая жизнь уже. Не эгоистическое существование. Пробуждающееся сознание, а бодрое сознание, чистая и светлая жизнь, настоящая жизнь, красивая жизнь, могущественная жизнь. Так мысленно кланяемся и повторяем спокойно. Сначала настрой, потом отдача. Настрой, отдача. Я желаю всем счастья. Я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 счастье я шиваю син, счастье я шиваю син. счастье я шиваю всем счастье я шиваю всем счастье я шиваю сим. я шиваю счастье Guarantee. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю семь счастья желаю семь счастья. Я желаю всем счастье Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю семь счастья. Я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 я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого лучшего. Я очень благодарен вам за ваши глаза, за вашу теплоту и за вашу теплую встречу. Спасибо вам большое всем за то, что вы слушали три часа, так много трудились все это время. Я вам очень благодарен.